Приветствуем на канале стройгарант Анапа. Сегодня мы расскажем вам о новых технологиях, которые наша компания использует при возведении жилого комплекса Азовский. Среди широкого разнообразия материалов для кровли наиболее востребованным на сегодня является кровельное покрытие «Шинглаз» – гибкая черепица, представленная компанией ТехноНиколь. Ее ценят за универсальность, функциональность, практичность и красоту. Новейшие разработки, лучшее сырье и бесценный опыт экспертов воплощены в этой кровле, которая с честью выдержит климатические испытания. Помимо эстетического вида дома гибкая кровля позволит вам избавиться от шума капель дождя. Шинглас является современным кровельным материалом, выпускаемым отдельными пластинами, в основе которых лежит модифицируемый битум, стеклохолст и каменная посыпка. Данная черепица – это стопроцентный комфорт и безопасность вашего коттеджа. Гарантия долговечности от производителя – 30 лет. Также специально для жилого комплекса «Азовский» создана современная стильная отделка фасада белого цвета со вставками из модулируемой штукатурки Баумит с эффектом дерева. Это единственный ЖК, в котором будет использован новый современный дизайн внешней отделки коттеджей. Отметим, что изменения в дизайне и технологические улучшения – это подарок от компании Стройгарантанапа всем покупателям домов в «Азовском», то есть стоимость коттеджей осталась прежней. Звоните на бесплатную горячую линию по номеру 8 двойки ноль 018, чтобы узнать цены на участки с готовыми коттеджами. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе новостей и событий. Начать жить на юге проще, чем кажется, вместе с компанией «Стройгарант Анапа».